О себе скажу, я любил рисовать очень, ну, не умел мне там ни ваше, ваше. Там, любил искусство, но самим занимается просто состояниями Но эти постеры, в общем-то, сделать очень легко. Их может сделать совершенно любой человек, к искусству не имеющий никакого отношения. Поэтому... Ну, тут бесполезно бить кого-то одного. Сегодня вы подняли его, завтра это сделает кто-то другой, потом третий, четвертый, то угодно. То есть это будет распространяться. И вот, наверное, это наша партизанская традиция. То есть мы не можем пока выйти открыто, мы не можем выйти на митинг, потому что с гибридами не продискутируешь. Но таким-то образом, если мы хотим донести свой голос, то это оптимально. То есть именно вот такой вот, таких подпольных ямонимных акций. И это в наших традициях, э, ну, наша власть, она делает вид, что это она продолжает традиций городе? нет ничего подобного. Она продолжает каких-то других скорее позиций полицая, баранков, которые этих подкончит А Она продолжает именно народных традиций, народного сопротивления. Партнера.